Для закупки микрофонов возможно применить код оКПд 2264041.30 микрофоны и подставки для них В какой раздел электронного паспорта объекта учета необходимо прикрепить аттестат соответствия требованиям безопасности информации.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 в поле «Сведения о прохождении специальных проверок» подраздела 5.2 «Сведения о защите информации» указываются реквизиты документов, полученных в результате предусмотренных нормативными требованиями проверок, сертификаты, свидетельства об аттестации, экспертные заключения. Электронный образ документа необходимо прикрепить в поле «Документы» подраздела 5.2 «Сведения о защите информации». как заполнить поле и С, направленный на информирование о деятельности государственного органа, раздела 4, реализуемые специфические полномочия, реализуемые государственные услуги, функции, электронного паспорта объекта учета.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 Система используется для информирования о деятельности государственного органа. Значение «да» устанавливается в случае, если ИС создана в исполнении федерального закона об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления от 9 февраля 2009 года номер 8 ФЗ, например, официальный сайт органа государственной власти.